Привет! Я расскажу тебе про 5 простых привычек, которые сдвинут вес с мертвой точки. Возможно, тебе это покажется слишком просто. Возможно, ты спросишь у меня: а что здесь нового? Ведь об этом уже все рассказали. Да, мы все умные, все все знаем. Только ничего не делаем. Делай так каждый день одну неделю, и ты увидишь результат. Привычка номер один. Нужно выпивать утром 1-2 стакана чистой теплой воды. Можно добавить сок лимона. Пей небольшими глотками натощак. Вода с утра нормализует работу кишечника, восстанавливает водный баланс, выводит токсины, скопившиеся за ночь, заводит обмен веществ и целиком будет весь организм. Не путать с водой, чай, кофе, соки и так далее. Вторая привычка. Полтора-два литра чистой воды в день, если нет противопоказаний. При физических нагрузках или в жаркий день выпивай больше. Да, многие не любят столько пить, но это тоже дело привычки. Мы состоим в среднем на 70% из воды. Чем больше в организм поступает новой чистой воды, тем больше уходит старой грязной. Вода является растворителем в нашем организме она его очищает. Хороший обмен веществ и хорошее здоровье может быть только в чистом организме. Часто бывает, что люди начинают худеть, не применяя никаких диет и ничего не меняя в своем рационе. Просто пьют больше воды. Набери в бутылку полтора-два литра чистой воды и выпей ее в течение дня. Утром 1-2 стакана, остальную между приемами пищи. Чтобы не забывать пить, носи бутылку с собой, это важно. Поставьте ее на рабочем столе или где-либо, чтобы только она была на виду. Привычка номер три. Воздержись от приема любой пищи за три часа до сна. В плане снижения веса эта привычка работает отменно. Пока наша пищеварительная система ночью отдыхает, обеспечивать энергии наш мозг и организм в целом будут наши Драгоценные запасы. Но помимо снижения веса, эта привычка преследует две другие важные цели. Улучшает твой сон и усиливает процесс аутофагии. Что в дальнейшем может сильно улучшить твое здоровье и продлить жизнь. Если вот прям уснуть на голодный желудок поначалу нереально, выпей стакан кефира и... или съешь нежирный творог. Через пару дней делай попытки снова. Четвертая привычка. Воздержись от употребления любого алкоголя. Перестань пить эту дрянь. Как сказал кто-то очень умный, алкоголь, так же, кстати, как и вода, тоже является отличным растворителем. Но он прекрасно растворяет браки, деньги семьи, дружбу, мозги и так далее. Я уверен, каждый из нас попадался не раз на маркетинговые уловки, мол, стакан вина в день укрепляет сердце или сосуды. И ты такой весь идешь в магазин с целью укрепиться, а там полки ломятся от всех этих укрепляющих напитков, и ты думаешь, сейчас оздоровлюсь. От алкоголя и сигарет дохнут больше, чем от любого вируса. Но ты себя убиваешь сам, и сам платишь за это хорошие деньги. Идеальное преступление. От алкоголя можно легко отказаться, вникнув в суть этой пагубной привычки. Как он помогает набирать вес? Чаще всего мы его заедаем чем-нибудь. Плюс алкоголь в целом подавляет мотивацию и желание изменить жизнь к лучшему. И мы пускаем свою внешность на самотек. Последняя, пятая привычка. Практикуй регулярно физические нагрузки. Это то, на что твой организм запрограммирован с рождения. Ни для кого не секрет, что образ жизни людей, живших тысячу лет назад, много чем отличается от нашего. Но мир сегодня так устроен. Чтобы получить еду, нам достаточно сходить в магазин за угол дома и все купить. А с пандемией так вовсе все заказать надо. На работу мы ездим на машине, а с пандемией вообще туда не ездим. Лишним весом и проблемами со здоровьем уже никого не удивишь. Это будто стало нормой жизни. Но так быть не должно. В твоем теле есть мышцы, а значит они должны работать. Если мышцы не работают, они атрофируются. Самочувствие и внешность станет лучше, сон крепче и качественнее. Уйдут отеки, появится больше энергии, здоровье заметно поправится. Уйдет лишний вес и мышцы обретут форму как только ты начнешь заниматься. И помни, чем больше в теле мышц, тем больше они потребляют на себя калорий. Даже в состоянии покоя. Если ты уже занимаешься каким-то видом физкультуры, то продолжай. Если нет, я предлагаю тебе программу минимум. Два раза в день, утром и вечером, делай по два упражнения. приседание Три подхода по 10-15 раз. И отжимания. Три подхода по 10-15 раз. Это базовые упражнения, которые дают комплексный результат. Если их делать регулярно, через пару недель мышцы придут в тонус и появится больше силы и энергии. Главная задача, чтобы физкультура стала привычкой. Такой же, как почистить зубы. Если есть противопоказания, проконсультируйся с врачом. Если что-то сложно, напиши в сообщении под видео, попробуем вместе разобраться. Я все сообщения читаю. Итак, чтобы не терять больше времени, подробности о том, как выполнять упражнения и видео с правильной техникой, я оставляю в описании под видео. Переходи, смотри, два раза в день делай этот комплекс, он отнимает крайне мало времени. Все вопросы, что непонятно, спрашивай в комментариях, я отвечу. В следующем видео я расскажу, какой тип физической нагрузки лучше всего сжигает жир. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить, ставь лайк и пока.